Всем привет! Меня зовут Роман Даров. Это новости на Универ ТВ В этом выпуске. Языковой вкус эпохи. А Что ждет участника в этом году? Потомки известного офтальмолога посетили университет. Свою работу начала зимняя школа. Международная организация Кокрейн ведет исследование влияния медицинских препаратов на лечение больных.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 Церебролизин при остром и ишемическом инсульте в несколько раз увеличивает число неблагоприятных событий.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 Российский Центр Кокрейна внедряет эти исследования в обучение студентов медицинского направления Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. Казанский федеральный открыл двери потомкам своего известного выпускника и выдающегося профессора. Какие подробности из жизни Эмилиана Адумюка раскрыты для гостей вуза, расскажет Адель Шамилова. Казанский университет посетили потомки известного российского офтальмолога. Зовут его Эмилиан Адамюк. Музей истории старейшего вуза России предоставил возможность гостям не только послушать увлекательную экскурсию о становлении университета, но и открыл интересные подробности из жизни выдающегося ученого, о которых присутствующие вовсе не знали. Для меня большая честь вернуться в то самое место, где работал мой знаменитый предок. Здесь я убедился, что его труд очень велик, а качество научной работы обязательно обеспечивает за ним одно из самых выдающихся мест в русской медицине. Один из особо интересующих вопросов были связаны с профессиональной деятельностью Эмилиана Адамюка. Например, многих удивило, что известный офтальмолог при жизни смог помочь Владимиру Ленину, после чего в народе всех специалистов-офтальмологов шуточно называли Адамюками. Для моей мамы стало приятной неожиданностью, что когда-то всех врачей-офтальмологов называли Адамюками. Постепенно имя нашего предка стало известно на всю страну. К сожалению, моя мама не смогла посетить КФУ. Но мне точно найдется, что ей рассказать. Музей истории КФУ, в котором и проходил экскурсии, хранит в себе еще очень много тайн и загадок. Гости в этом убедились абсолютно точно. Сколько бы вопросов они не задавали, каждый раз открывали для себя что-то новое из судьбы выдающегося ученого. Аделя Шамилова, Тимур Табаров, Универньюз. В Казанском федеральном университете 1 февраля заработала зимняя школа, принять участие в которой могли не только студенты, но и абитуриенты. Какая тема была выбрана для интенсивного практикума, расскажет Олег Кашин.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 Казанский федеральный университет ежегодно организует конференцию «Языковой вкус эпохи». Что ждет участников в этом году? Подробности ты найдешь в следующем сюжете. 1 февраля в Институте международных отношений, истории и востоковедения состоялась конференция «Языковой вкус эпохи». Мероприятие проходит для казанских школьников. Для них приготовлена работа по секциям, каждый из которых проходит на отдельном языке. Среди них английский, французский, японский и другие языки мира.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 Молодые ученые Казанского федерального университета продолжают покорять мир науки. Так, аспирантом Института физики КФУ Алексеем Андреевым был разработан новый метод изучения поверхности Земли и других небесных тел с помощью фрактального анализа. Подробности в следующем сюжете. Молодые ученые Казанского федерального университета не приступит покорять новые вершины, открывать все новые и новые методы работы в той области, что им не чуждо. Младший научный сотрудник НИЛ-космическая навигация и планетные исследования стратегической академической единицы Астровызов Казанского федерального университета Алексей Андреев разработал новый метод изучения поверхности Земли и других небесных тел с помощью фрактального анализа. Этот метод мы уже пробировали на Луне, на Марсе, на Венере и получили хорошие результаты, а в этот раз вот удалось произвести анализ земельных моделей. Определили фрактальные размерности, они находились в хорошем соответствии с друг с другом, что позволило нам сделать вывод о том, что модели топографические, по крайней мере у планет земной группы, Подобные. Результаты исследований молодого ученого в многом полезны такой новой отрасли науки под названием сравнительная планетология, которая в свою очередь изучает общность и различия в происхождении и развитии планет. Ну, особенность, во-первых, заключается в том, что мы использовали те данные, которые до нас особенно никто не использовал. То есть это те данные, которые были получены радиометром, который называется АСТР. Это тот прибор, который установлен на космическом аппарате ТЕРА, запущенном НАСА в 1999 году. Вот он собирал данные в течение 18 лет, и мы их решили обработать. До нас ну, таких исследований на основе этих данных никто не производил. Стоит отметить, что до этого молодой астроном КФУ стал лауреатом конкурса «Космос. Вгляд. Будущее», где представил проект разработки систем координат на временного обеспечения для космических аппаратов в окололунном пространстве, на условии лунного телескопа, световых маяков, на лунной поверхности и опорной селеноцентрической сети. Диана Шилова, Леонард Улизьяров, Универньюз. Это были все новости на сегодня. Продолжайте следить за нами в социальных сетях. Ну а мы с вами прощаемся. До скорой встречи.